Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Betel. Dzisiaj posłuchamy historii brata Józefa. Brat Józef ma 95 lat i opowie sobie swoją historię. Serdecznie was wszystkich witam. Ja urodziłem się w Koniakowie pod Ochodzicą. Byłem u babci do roku 60. Później mama moja mnie zabrała do jej siedmej Пишевец, кава, и там я жил. Ой, занял в Африке, а я был вырос у Оньсима, там, в доме, где жил зам... я. А мое детство было очень трудно, потому что не имел собственного ойца, а Тен Ойчен меня навидел, и как в детстве, как в взрослом возрасте, кесельцев меня не раз бил, и не раз мы с ним вздумали кикукливаться. Ходил в дошкольное, на завожбу, скончаем, стенащел, в классе. Мало 13 лет, потому что в первой классе этот час не было. Было очень удовольным учением. По скончению школы, имея 15 лет, отец меня дал на службу как пар, партнер, до висеть Камерене. И там не заскучила война которая расплачивала 1 сентября 1939 года. И так, я помню, когда были w в w в Чарлицкий Ale Но родственник, где войнах, и забрал меня домой. А потому, что закончил школу, Орожали от меня какого-то подтвердения, а ой, меня подал как, как молодой человек, который праздывает на роли. И в не заинстровано в я празднике в Японкове, в цехолке И по то на привычные работы в Ленинграде в местном районе Успании. Но я там не поехал. Уже было в дороге, <coughs> И соседей говорили, чтобы он не ехал, чтобы он был хором, потому что мама лежала, заранирована. А было немного господальства и было тоже много работы. Но по каким-то кто-то сообщил, не знаю, хозяйца, что есть такой хлопец, чтобы ты седьмо мне я там до него посел, как парообек, работал на роли, имея пару и там пошел я на дно и работал нормально 6 месяцев. Позже в листопаде, в 1961 году, я получил вызов до суда, до судьи. И вырок 6 месяцев лишения. Когда. Мне позволили, я не Был я в какой-то час дома. Но позже снова дошла в зловещее звание за примусовые работы. Это же моя булькова, а это пекарня. А там сарвупей конял тяжелую работу, робья древо на мельчайшие кускалки в пекарни. А не было возможности вступить в кухню, а не. А в пекарне, была такая большая вода, там не принесло едение. А спал в трудных условиях, на подачу, на квартире, было очень зимой, был мроз, и так... А этот тем... господаль... Я могла рано в червьем встать, где-то около 4 пятой а если не было пару минут, так, на доле, то меня ломал таким махарем. Ну no, я уже не знал, что делать. И стало все, что я достал запад и А путь. Но надо было бы а он этого позволения мне не ломал. Я на свой рейтинг поседал на улице, плачиваясь, не знаю, что делать, как дождаться до дома. Какой гость сказал, что мне стало, что мне было Я говорю мне, что я хочу жить не могу сказать, не -то. Mm -hmm. то с радостью взял меня, запроводил до лекаря, а лекарь меня сбалил. Натышка мне отверстили калетку до дома. У меня запалились запали и так был в этом доме. Но... Чеще всего взывало до побору. Но вижу, что моё здоровье не так... И как уж... По войны в 2004 году, то, помню, в пастрюльнику до войска. Но, потому что, я не не до Волонсу назначено меня, как вартовник для выполнения службы при янцах, как невозник. И там выполнил службу, был обоц душе около 4000 нево... русских невозников. И там выполнил, я, выполнил я эту службу. А я достал а когда уже наступил российский, а с Захода-прод американский, то мы сяли в такой костюм, в такое оточение, что были в очень небезопасном месте. А все глаза вышли, офицеровье, все поучекало. А мы, как сереговые солнежные, было на цег. Бежать, Касович, ясно сердно сердно сердно сердно И что делать? То есть, было слышать от голоса, чоуги, такие, простые, российские, все И мы выпустили, мы выпустили, мы все где уехать? Потому что мы не знали, не знали территорию, а они, как ельцы, имели общность там с Американами, с властью, с офицерами. Имели документы, имели мапки. за нас их проводить, то они нас проводили. И мы уехали целую ночь только, как было в ногах. Не слышали этого голоса, от российского фронта. Хотели бы немного отпочать, потому что такой долгий, долгий двор, там мы немного отпочивали. А мы шели в без отсрочки, без каких-либо, на другую сторону фронта американского. И когда так меня смотрели, финировали, Забачием целого человека, как мужик, как диабел. <laughs> <laughs> <laughs> Я себя устрачиваю, а ты мне говорила, «Камаран, камаран, камаран Ходь, хлопцы!» И так достали себе не более американские. Присел один под таки малый обуз, другой обуз, а в остальце до боза Лужного, в северной Франции, Шалу, там нас было 25 тысяч поляков. И, властиво, там, был, как уже, как едец, был в этом бозе э, до листопада 1945 года. А я все не до неволи достоин 14 февраля 1935 года. И когда нас выпустили с неволи, я вернулся из края. Но были такие политические что мы, мы, могли, как мы приехали на территорию оккупации в нас не впустили в страну. Мы, потому что мы были в немецкой бандероле, а кой ловчере не были где, там не было никакой шансы, чтобы сюда до в страну войти. Была врата, были офицеры вознаме, с повратом, с повратом не возвращали через через немцев, а за границей французские. Тот, этот. Евреи начали убегать. А я думаю, мысли я думаю, что я думаю, что сейчас свободно, где нас улокируют. Прежде всего, когда с повротом не приходим, расследования нас не будут. И я думаю, что когда мы приехали до Галинзону Дужного, до Коша, там мы достали американские мундур. Там нас мундуровали с повротом. Когда мы приехали с обратной стороны, и, так выложил, а еще было такое, при, с ухами, при, с я помню, нужно было иметь, чтобы сесть в правильной лимине. А там прислухание, да, чего, Посу, а посула там, там, посула в войска, так. А я сел с вами под такой, майоны, и так бы тяглевал, а потом, я сел, дух, я боюсь, я не сечу, боюсь, я боюсь, а побоюсь, а побоюсь, а побоюсь, а побоюсь, а No i tak właściwie wróciłem z niewolnie. A kiedy wróciłem do domu, to ojciec mnie przywitał. Józef. Ja myślałem, że cię już nie ma, że cię na froncie zabili, a ty zaśpiesią. Takie było przywitanie mojego ojca. I sobie mówię, a ponieważ była gospodarstwo, było, mama była chora, я с него не вручил, Мама маму ну, что, над все бо не могли делать, шукать, какие, какие А мне минул год времени, это было еще пад 1966 год. Ну, я как не я не знаю, по до слюбу, але как-то Купил какой-то материал, все дни ущи убрали, в клавиатке прожил. И вообще... Шлуп брали в костеле евангельский в А по ней мою жену познаю, в Лислецалне была Я еще 30 лет был католицкой, но в Боголе ходил. A o uzyskać pozwolenie od katolickiego, aby wziąć ślub kościele Ewangelii, trzeba było mieć zaświatienie, potwierdzenie o nim. A on mi tego nie chciał dać. Ale później się rozłoślił, to nie otrzymałem, ale zostając z kościoła katolickiego wykręty, bo rzucona krątwa. Регент Стильюзев идет на вечные потемки. И уже конец. И так такие были мои пережития. Я ожирил, жили в доме, где я живу до этой поры, но меня у вас ни одна, вас а отец всегда говорил, это ничто не не не был мой сын. Что делать? Мы хотели бы себя выводить, где жена там, в там же такие маленькие была у бабчики. Ну no, и как жить, как себе уложить. I tam narodził się jamek. Pierwszy sen. A było to zimą, grudnią, 13 grudnia. Były śniegi, mrozy, a nie było mowy, gdzie do lekarza. I stanka jako trochę się znała. Da. I tak się chłopiec urodził tam taki takich warunkach. I my tam mieszkali 5 lat. Ну no, и не было. Не как-то, было что-то комбинировать, чтобы иметь какой-то собственный д ⁇ Ну и с повернем домой, домой с А мама вообще говорила, что мне половину пошла в гости, да, половину нева. На Я уже позже не, не, не влезла, на церкви Риуша, Списали акт и замешкали там, в доме. Потом я устроил в 1952 году, а уже там Ну и так все дети укладывали. А я работал в частных условиях на дороге как была тяжелая работа, не было тем временем таких машин, как сейчас было до отчетения, там как бы, все отчетать. А на затем была работа при развивании асфальта, массы асфальтовой. Все резко все ровно на ноге. И так ослаблен и достал, захоронил на гружище. Когда я приезжал на предсветление до лекарда, лекарь взялал, он 10 дней полного, говорит, что 10 дней приезжал. Приезжал, а лекарь, у уже готовые патуры, выписанные на течение дня до шпитера. Что делать? что стало? Трудно. Треба се лечить. Або ищи. Або, або на руки сяд. Я себя спрашиваю. Просил его, чтобы до дома еще вернулся. Не мам денег. Не мам пребрания. Но зазвони. А мы что душе рано, влезло, чтобы был в И я вчера поехал. А он уже звонил здесь там. Есть.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 Такое размышляем. Ну, что станет, как меня пан заберет? Я не знаю, что я независимый. А бяртый царство, Боже, не И так себя молнивым, как у Пан, если мне не будет в сторону, здесь И дустаём себе, Боже, так он дал эту кто-то мне приходит, кто-то мне отзвучит. Я только так ухлечил, и уже там в Италии начал себя ангажировать, запрашивать на, на набореженство, такие песни на для пациентов, и других запрашивал, евангеликов на набореженство. А был очень добрый, милый пастор Михейза, который был на как пациенту. И там я уже ангажировать. А по каким-то часам, не помню, пока не за два месяца или позднее, пани доктор меня запрошила до кабинета. И сделала такой выwiad, что не каких а я сам и славян, А я говорю, у меня был в Америке, у меня был собственного и в Франции. А у нас я молился, а так, то достает лекарство за границу. А я ответил, нет, я не знаю только, что мне дать. А треба было брать три раза в день по шесть, таблеток, так, это же я так, да. не дай. А сказал. Я знаю, что память Бог не был усержден, потому что то мне, то Боже, Так и Я верил, что Бог не был устрем, А она такая, что она падает на смысл. Это на тысячу чтобы так вы поверли пациенту И так потом мы, не jesteśmy, как лекарь, а лечим Но а я пациент сказал, что Бог устроил. И ващище, когда я укололил 9 месяцев, И я по 6 месяцев, чтобы спины. Мы еще по те лета на Эмилитуре. И когда вернулся до дома, это был конец сервца, отрывалась евангелизация в Дзяньгилове, это было в почутке Я наткнулся, сгусиłem, до Дзяньгилова, на целый день. Не было не было бы кто-то затримал. А жена говорит, на горке, то есть пол было, нужно травы кучить, то есть за день, Я бы не заценивался. Трава сейчас кучит, а я там пять в И вообще нет, там не так как бы не нет, но я не мог бы себе это Когда было слово Божие там еще старый, Слава Меисе, как это называется, все дошло. до шестка не было, мы будем еще А я нахилею еще в Эбхан до шестка не было. видеть, кто будет, чтобы лучше слышать, кто будет, я бы то спешила по векам, таким и под конец дня, когда евангелизация к концу было вызвано, кто прагнет, <правда> нечь сдать свидетельство, а братья не набавали, ну, по лицу дели, А была такая мудра, шестра, превосрена, ядрига, молила себя так. Дай Если что-то пришел, Дух Святой утром то он сам помнит. И как было не знаю, выборочква, как было в пятницу, я был вызван, я вылезал, я с процидом вперед. И там, в первое а мне сам узорвиел, как поймал Иисуса. Ну они такrockнули, как чтобы, как бы я поскакал п. Разные были такие, они такие что здесь были. То есть даже что я немного принесло перед. И от всего времени это, как режим осутствия, с Carm grillом еще обязательное соглашение и в мне там пропоновали, чтобы годы были меня как брат, а я там была Гавласова, профессор, которая проводила выклады для тех работников школьных. Я приглашал себя как работник до Школы Недзелл. И там начинал проводить Школу Недзелл в, в 16 лет. Но на моем было все легче. Я там был, мы таким под такой контролем. Что запрет, что можно, то не можно, то не. А был такой базе, мне что ты старался, она справляется там, не А потом я кричал, иные, уже был, то не возможно, то не возможно, то Такого не волнуюсь, там, и я вижу, что не может быть. А повстал уже, не знаю, что с сбором, там, на Копсу, еще в приватном доме. Я уже там начинал, тоже а что, в меня было ну, прежде чем ты проводить. A tu bylo nabožnitě v Čarném, to, to tak jako roznář, ale bylo na střech plácevníko, co chcela jako žení, že jak já neměl, to pošel do na. A, a ještě byl stálec, byl v ústroju, takovou stávu. Ja já tam kiedyś pojechal. I tam dopiero zauvařil. Пасынь Люди сливают, люди мудрюши, люди кляткаю, люди ленцовно сошел до а что ся тут Все Семи а ёж голова на а киску Я не му радости, а ми се сечеў, а то с чего? Аж I tak, и так вот, по-слопнивому, мое праждение чтобы больше познать Бога, чтобы сесть и ближе, и начать больше слов Божьим. Я не что там не понимаю. не понимал. И, и писил такой окл ⁇ когда была дзята, я базирую вентиляции. Мы все велосипеды, пачки. Я там я все это понаделало, а бы иное уж с ним не буду менять. Вот так все так, как я думал. А я вот так и если.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 и хлопцы сенавршили, я на юзе приехал их сесть. А жена была такая, я знаю, непевность до креста. Ну, я ей говорю, я и креста, до креста, до креста, до до креста, до креста, до креста, до креста, до креста, до креста, до креста, на что тебе еще сегодня? Какого джуйгу крестить, чтобы ук ⁇ снуть? Я падаю, не правда. А я сегодня, я тебя так и размышлял. Просил потом пана, чтобы мне показал, что мне А тут какие-то слова, как бы мне вездил миссар, мне написал: Кто вездит? А уж сись будет сбавленная. Так что я хочу это знать. А ты сидел в И написано, как ты умер, что приседал, умер. Ну а что дальше? Ну, треба принять сед, быть послушницей И там принял сед. А ты же же жена. А жена жена было таки другого здания. А эти раны я выбираю и как меня, меня идущую, а у нас я а ты я бы тоже могла ещ ⁇ Ну, оже, я как мой фильм, ничему не да, люди приходят, а я себя выбираю уже, а у нас на А что то стало? А ты что я? То ты поделись водой, я за нею заебался а я и весь сорок лет души эти так делал, а я ему не утрачу в этом души до И ему обманули, обманули, то есть на фоне мы так и наше с детем и мы прожили, прожили, и, в общем-то, ходили до збору, до Чарного, и такая моя родина, так благодаря Богу, что Сыновья рабочие, сыновья внуки, внуки. И я так шесть внуков и десять правнуков. И так себя чувствую с моего жития, Часто есть какие не знаю, далибнивости телесные, но это все подаем. Пану родился, пану дезинфекция, посида, охраня. Я имел, видите, очень много ответов на моего жития, но на текст не закончил и с этим поверил. Я знаю, я и низкий свет Я в Срешите му поверю и знаю, докуда иду с ним. Благодаря.